О, моя голова, что за фигня произошла. О, моя спина. О, житель, привет. Что случилось? Вот на нас схватили бандиты. Они хотят нас украсть деньги. Какие деньги? О, точно, это же те самые бандиты, которые в раз меня напали на деревню с ними сражался. Так, о, сундук. Сейчас попробую сломать эту клетку. Так. Блин, какая она очень крепкая, блин. Одновременно, наверное, быстро сломается, потому что она собирается очень легко, наверное. Сейчас попробую разобрать эту клетку. Ну-ка. Давай, давай, давай, открывайся. Блин. Ну. Опа, открылась. Так. Надо... Сейчас дотянуться до сундука. Ну-ка. Опа. О, мои вещи. Мои стрелы. Ладно, пофиг. Мою еду тоже украли. Ну, слава богу, мы просто хлеб. Так. Сейчас попробую киркой сломать. Выпусти меня. Сейчас я выпущу. Сейчас справлюсь я сначала с этими пандосами. Походу они в этом лагере. Так. Раз, два, три а, -а, а получай, получай, получай, получай О, монетки На еще и деньги украли Черт, блин Почему этого жителя? привет житель Сейчас я отпущу Уходи, так Спасибо Да, кстати, твои деньги украли Да-да Давай мне Так, на, держи Отлично, ладно. Блин, какой-то мини лагерь построили, нас плетки посадили. Это странно. Я в лесу там ночевал, как они меня могли найти? Видимо, меня спалили, когда я шел, они проследили за мной. Все-таки я кого-то там спустил, я помню. Ладно, надо добраться дому, до дома. О, моя. Что-то какая-то знакомая деревня. Полицейские машины. Но это не те самые, но это не те фальшивые полицейские. Это реально. Тут полицейские патруль из трех машин приехали. Так, что случилось? Надо взять на всякий мечи потому что эти бандиты на нее тоже зарейдили? Нет, никакого рейда не было. Бандитов нету. Как-то странно. Похоже на рейд, как ведущая деревня, но как-то не сильно похоже. Я в этой деревне был, я помню. Там в этом доме, в том доме, да-да-да, в том доме, там была карта, там была кровать. Там я не поселился, и тут приехали эти фальшивые полицейские, они здесь были прямо на месте, где все взорвано. Неужто что они это сделали? странно. И лучше бы притворились полицейскими. Ты полицейские сюда приехали. Конечно, может это араид. тут дома того самого, который непонятного нету. Они вместе его какая-то пропасть, что ли? Интересно. Только подобраться поближе. О, Куда она ведет? как там штука лепость что ли странно очень странно так надо выбраться отсюда ай умаю ты вот именно надо быть очень аккуратным блин ногу вот, немного придавил себе так надо лопату взять сейчас аккуратно выбраться так блин медные березы, блин Вся, а, все метки обрубили Этим взрывом, кажется. Как будто этот дом алхимика подорвался, что ли. Как еще там можно было быть? Так, тут чё? Тут же был. Офигеть! Ну чё, лестница? Ах! Полицейские! Эй, жители! Ну, кто-нибудь там, извините, пожалуйста. Ё-моё! Аккуратней! Эй, жители! ЖИТЕЛИ! Там кто-то сверху! Позовите полицейского. А, да, позовите полицейского. Он сказал, что у него в полицейской машине находится лестница. Да, там да вы находите лестницу. А, понятно, спасибо, блин. А уж, спасибо, так, отлично. Я знаю, где лестница. Так. Наверное, в этой полицейской машине. Опа. Да, в багаже есть. Как? багаж открыты. Да, наверное, не тут, владелец, которого не той машины. Которую я телефон сломал. Ладно. Сейчас самое главное, это сделать лестницу. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно надо. Конечно, делать эту лестницу, иначе я еще могу сорваться и навредить себе. Так. Спасибо вас тут собрание. Сидеть полицейских, но, ой, блин, ты надо аккуратно быть. Так, Ну, все вроде выброса. Так, так, жители, вот вам, держите лестницу, поднимайтесь и, короче, ой, извините, аккуратно, блин, аккуратно, блин, так. блин, аккуратно, лестницу, наверное, может упасть, На, держите лестницу. Спасибо, что нам помог Спасибо, что нам помог Отлично, хорошо Так, теперь я посмотрю, что тут Офига себе, сколько жителей на выход идут Так, это что такое? Похоже на какую-то крепость не, уж, не уж алхимиками какую-то какую-то подземную лабораторию? Интересно. Эй, жители, аккуратно Не ходи сюда Видеть Тут, тут что-то проход сломался, кажется Проходик, аккуратно. Офигеть. Ну, реально библиотека. У меня есть версия, что тут. Реально был химик и жил. Это была его личная лаборатория. Загадочная книга какая-то. Его себе. Я Реально проклятая сундук или книга это. Ладно, не буду это... Картинки смотрелись. Тут реально проклятие на себя на виду. Жители, блин, провалился. Надо ему помочь. Так. Так, надо немедленно ему помочь. А тут где лестница вообще? Куда? Как ведет это вниз? А, вот она лестница. Да, вот там выход есть. Ну-ка. Колодец какой-то, блин. Так. Мы в туннели. Целый лабиринт какой-то. Так, так быстрее, быстрее, быстрее успеть, пока житель еще не упал куда-нибудь. Житель, аккуратно. Так, у нас он тоже аккуратно встретится. Житель, держись. Я тут нашел проход. А здесь вот, иди сюда, пожалуйста. Спасибо, что не волнуешь. Ага, иди лучше быстрее, иначе упадешь. Так, офигеть. Там точно такие же клетки были в подвале. Походу, там был еще какой-то проход, видимо, в это место. Видимо, тут реально ста опыты. Это целый бункер какой-то, блин. Вряд ли тут только для алхимика. Тут, наверное, для целой деревни. Аккуратно, житель, блин. Видимо, его тоже, он, видимо, случайно упал, подскольнулся. Да, видимо, его ногу себе отдавил, блин. Аккуратнее надо. Так, а это что такое? А? кстати, надо покушать. -мо. Как это вообще возможно? Странно. Почему там нет ничего? Ни камня, ничего вообще. Если я кину туда дверь, эту железную, ну-ка. Ой, блин. Промахнулся. Может, решетку туда скинуть? Ну-ка промахнулся ладно не буду кидать вещи ступа интересно от руки туда не хочу сможешь а -а -а.